Ну, а в первую очередь как я сказал нам потребуется вот это и вот допустим вот такой вот внутренний какой-то диаметр мы сейчас его нагреваем либо это либо это Нагреем сначала для примера сгон вырубаем и начинаем нарезать резьбу внутри нашего уголка вот таким вот образом затем медленно не спеша выкручиваем главное это все делать ровно и не спешить я сейчас поспешил но допустим эти акатоши, они легко убираются и внутри все равно у нас есть резьба там есть нарезанная резьба да конечно не идеально, но есть теперь попробуем сделать это с трубой. В данном случае будем нагревать трубу, потому что тройники я не смогу держать горячим. Готово, пробуем. Трубу уже видно, а внешний контур так прикольно подвернулся. Потихоньку выкручиваем. И получаем вот такой вот четко нарезанную резьбу попробуем совместить работает И если все это еще залить герметиком по воде то вполне себе классное соединение не находите а я жду от вас комменты, лайки и напишите ваше мнение, делали ли вы так. Вообще интересно.